В принципе, я думаю, что потихонечку мы можем уже начинать. Я представлюсь, кто вдруг меня не знает, меня зовут Алёна Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Когрупп». Более семи лет мы занимались исключительно оффлайн мероприятиями, мы привозили в Украину международных спикеров, которые помогали повышать культуру ведения украинского бизнеса. И вот сейчас, оказавшись в заложниками замка «Узника» зум, да, мы все-таки решили продолжить наш нашу коммуникацию с нашими спикерами, с нашими украинскими топ-менеджерами, которые в первую очередь сами тоже столкнулись впервые с этой ситуацией, в которой мы есть, и мы хотим порасспрашивать у них, каким образом как лидеры этих компаний ведут себя сегодня, как, как отреагировали на те неизбежные изменения, которые мы сейчас есть, как реагируем на талантов, что с ними делать, сокращаем, не сокращаем, платим зарплаты, не платим, переводим в удаленку или продолжаем работать, Работать. Мы все знаем, что бизнес разделился на несколько частей. Те, которые на сегодняшний день обязательно должны работать, это медицина, ритейл и там, логистика. Мы знаем бизнесы, которые вынуждены полностью остановились. Вот очень хочется поговорить, что на сегодняшний день в FMCG рынке, как изменился рынок FMCG, поменялась ли стратегия в свете последних изменений у компании Red Bull. Обо всех этих вопросах мы поговорим чуть позже. А сейчас я, конечно же, хочу представить сегодня нашего гостя. Это наш третий эфир, uh, Live Talk People Management. Это Татьяна Лукинюк. Татьяна Лукинюк на сегодняшний день является генеральным директором Red Bull в Украине, но у нее очень большой послужной список регалиев. Помимо того, что она любимый и почетный спикер нашей конференции в офлайне People Management, она еще и более 20 лет работает в международных компаниях. У нее есть опыт работы в таких брендах, как Coca-Cola, Ariflame, Sun and Web, день, Mars Украина и на сегодняшний день Red Bull в Украине. Татьяна также сделала Ariflame брендом косметики и парфюмерии номер один в Украине, успешно запустила пиво бат на национальный рынок, входила в топ-15 лучших маркетинг-директоров Украины, ну и также у нее есть хобби по поглощению большого количества книг с тем чем она создала свой очень интересный проект, называется «Киев Бук Формс Клаб». Все это о Татьяне. Тань, я очень рада, что ты сегодня с нами. Спасибо большое, что в эти там непростые времена ты согласилась даже в зуме поделиться, что происходит у тебя сегодня в компании. Буквально в двух словах я пройдусь еще по организационным вопросам, а потом передам слово тебе. Друзья, я хочу сказать, что наша встреча будет длиться порядка 60 минут. Вы сможете видеть и слышать и меня, и Татьяну, но ваши микрофоны и камеры они отключены для того, чтобы вы могли слышать без лишних звуков и комфортно воспринимать ту информацию, которую сегодня скажет Таня. В ходе нашего разговора я задам ключевые вопросы, а вы, наши уважаемые слушатели, участники, сможете их тоже задавать в чате, после чего, после основных вопросов мы перейдем к вашим вопросам, которые, на которые вы хотите услышать. В первую очередь ответы. И самое главное, наверное, что хочу сказать, с учетом того, что Zoom тестирует некую новую реальность, да, и на сегодняшний день очень большая на него нагрузка, в случае, если у нас пойдет какой-то технический бой, сбой нас выбьет из системы, просто нужно будет еще раз переподключиться под той ссылке, которую вы уже получили, и присоединиться снова к нашему разговору. Мне кажется, это на организационных моментах все. Приветствую еще раз те, кто еще присоединился к нам. И тогда начинаем, Тань, с тобой. Спасибо, Алёна, за приглашение. Давай поговорим? Давай поговорим. Ты знаешь, в первую очередь, вот мне нравится твоя улыбка и оптимизм, и, наверное, это роль лидера на сегодняшний день. Буквально утром мои коллеги писали про мнение Саймона Синека. Давайте не путать оптимизм с... Ох, я даже сейчас забыла, с чем. Возьму, зачитаю эту фразу у себя в заметках. Не путать оптимизм с позитивом, да, оптимизм — это не наивность, и он э, не отвергает реальность. Оптимизм предпринимает правду жизни и заставляет увидеть в будущем надежду и двигаться вперед. Расскажи, что у тебя в твоей компании сейчас происходит и как ты, как лидер, реагируешь на все происходящее. Знаешь, как раз в этот момент, когда мы поняли, что происходит, и что карантин нас настиг, или настигнет в ближайшее время, мы с командой обсуждали, что наконец-то пришло то время, когда индустрия FMCG, Fast Moving Consumer Goods, которая, в общем-то, уже не такая привлекательная, не такая секси, не такая интересная, наконец-то вернулась на круги своя, когда… Все что угодно умрет, любые сервисы умрут, любые продукты умрут, но люди будут есть и пить всегда, поэтому с точки зрения потребления, с точки зрения светлого будущего в FMCG как раз все очень неплохо э, и очень отличается в позитивную сторону от э, других индустрий, поэтому нам точно незачем вешать нос, э, как бы ни происходило э, и не разворачивалась, не разворачивалась текущая ситуация, мы понимаем, что любые падения продаж, любые сложности — это время, Именно, потому что люди будут есть и пить всегда. Так что в этом плане мне гораздо, мы гораздо увереннее смотрим в будущее, чем, например, та же Хорика или ивенты, у которых все гораздо сложнее и непонятнее как сейчас, так и после кризиса. Да? Потому что многие говорят, что карантин изменит нашу жизнь навсегда. Я думаю, что нет, но это пока что только мнение. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, изменилась ли как-то стратегия вашей компании в свете вот последних там трех недель? Что-то начали делать по-другому. Точно начали делать по-другому. У нас нет производства в Украине, поэтому мы, например, не, не занимались переводом производственного э, процесса в новой реальности, но у нас перестали работать отделы продаж в полной мере, потому что их работа — это работа в поле, клиенты, часть клиентов закрылась, часть клиентов не пускает э, продажников, поэтому вот часть продажная у нас сейчас, скажем, э, не полностью без работы, но они замерли. Вот Наша основная задача была перераспределить их задачи и обязанности Таким образом, чтобы в рамках карантина они не просиживали без работы, с одной стороны, и изменили свои приоритеты таким образом, чтобы продажи не останавливались. То есть, как делать полевую работу из дома это была основная задача. И вторая Правда, задача это с точки. По-разному, потому что у нас есть два отдела продаж. У нас есть он-премис. Это люди, которые работают с хорикой: гостиницы, рестораны, бары, кафе и фестивали. Да? То есть все то, что закрылось, в том классическом все формате. На паузе, сейчас, да. да, да, в таком классическом формате точно уже на три месяца или там на два месяца. И есть точки продаж ну, гипермаркеты, супермаркеты, традиционные точки гастрономы, киоски, которые работают. Но в новом режиме, когда повышенные требования к безопасности, не всех пускают внутрь, не все проекты возможны. И вот наша задача была прям в первую, в первые две недели определить из проектов, которые у нас есть, что у нас переносится и замораживается, либо в принципе отменяется, а что мы продолжаем делать и как мы продолжаем делать. Вот прям мы сделали такой чарт по каждому из отделов, что мы делаем во время карантина, что мы делаем сразу после карантина, что мы переносим или отменяем. Ну и, соответственно, это помогло сразу перестроить задачи для отделов по-другому и следующий этап — это будет пересматривание непосредственно цифр, продаж, прибыли и так далее. Но это уже чуть позже, когда мы поймем все-таки, когда карантин закончится. Потому что наш прогноз, я не знаю, я думаю, что все уже, в принципе, э, осознают это, что в мае ничего не закончится, вопрос будет июнь, июль или август окончания карантина. Причем из такого футуристического прогноза, который мы видим, еще раз, это не основано ни на каких цифрах или исследованиях, это на наших внутренних размышлениях. В первую очередь карантин будет подниматься внутри страны, то есть начнется сообщение между городами, можно будет выехать летом к морю, а вот карантин с Европой и с другими странами будет отменяться позже, потому что страны будут пики карантина проходить в разные периоды, пики имеется в виду заража... заражательно-бестипс, я не знаю, как это назвать, и, соответственно, одновременно со всеми не получится открывать воздушное сообщение, видимо, какими-то кусками или странами это будет происходить, либо на очень позднем этапе сразу со всеми. И, соответственно, когда мы говорим о надо сразу принять что это надолго да то есть это не, не вопрос 3 апреля или 23 апреля это вопрос 31 мая 30 июня или июль да или возможно даже август и вот исходя из этой реальности соответственно мы перестроили все наши э, цели по тем отделам которые больше не могут выполнять свои функции так как выполняли есть ну, отделы, которых нет, это не касается вы их сократили вы другие задачи ты понимаешь, тут нет универсального рецепта, у нас нет производства, у нас очень оптимизированная структура и у нас частная компания, у которой нет кредитов. Соответственно, в сравнении с локальным бизнесом, в сравнении с даже международными компаниями, которые торгуются на бирже, у нас гораздо лучше ситуация. Мы сами определяем свои финансовые потоки, и это позволяет нам планировать в долгую. Поэтому, в отличие от других, у нас нет никакой необходимости немедленно сокращать людей. Более того, карантин закончится летом, в конце весны, либо летом, неважно, для нас это сезон, и нам понадобятся все руки. Поэтому для нас сейчас вопрос, что мы можем сделать, чтобы люди, занять полностью например одна из идей это переводить наш отдел который работает с хорикой в полевые слезы чаще звонить точкам, чаще проверять заказы, чаще решать какие-то административные вопросы с установкой оборудования и так далее, нежели вопрос увольнения или сокращения. То есть мы это не рассматриваем. Но опять же, я повторюсь, тут не может быть универсального рецепта. Есть бизнесы, у которых нет денег, нет кэшфлоу, и они спустились на низкую, нижнюю ступеньку пирамиды масла для B2B. Это survival need, когда тебе нужно, нужен поток Наличности. В таком случае ты не можешь не сокращать людей это невозможно. Об этом писала Планета кино Дима Деркач, у которого, как он сам написал честно, что у меня средства до конца марта платить людям, и все. Он вынужден будет расставаться с людьми, иначе это невозможно. У нас немножко другая ситуация, мы можем себе позволить оставлять таланты на борту. Плюс вы понимаете, что впереди сезон лета как таковой, да? да для нас пар... вопрос, как правильно подготовиться к этому. Да, прости ты. Меняется это? ли сейчас заработная плата у вас, у людей? То есть я понимаю, что есть возможность переформатировать, направить на другие проекты, поставить задачи удаленно. И тем не менее, да, то есть при всей хорошести вашей ситуации, будет ли меняться оклады у людей, будете ли вы как-то это коммуницировать с командой? Конечно, мы коммуницируем это с командой, мы скоммуницировали, что мы не будем пересматривать зарплаты, потому что мы верим в то, что, во-первых, мы знаем, что рано или поздно это закончится, у нас достаточно средств для того, чтобы держать нашу команду до лета, до, до начала сезона. Мне кажется, что у меня сейчас есть прекрасная возможность тем, кто остался без работы, найти таланты классные в FMCG сегмент да, и привлечь себе да такое тоже есть скажи пожалуйста как бы что сейчас вы коммуницируете команде да какие ценности меняется ли что-то с корпоративной культурой не меняется что происходит да как вы гасите вот этот вирус паники ты как лидер твои другие руководители что происходит в коммуникации насколько участилась не участилась коммуникация Uh, у нас точно не меняются ценности. Еще раз повторюсь, как uh, международная корпорация, мы можем себе позволить играть в долгую, мы так и играем, несмотря на то, что все страны переживают кризис, наши ценности остаются неизменны. И uh, ну, кому как не нам, кто пережил 14-15 года, когда приходилось сокращать половину команды, когда ты не понимал, когда закончится это пике вниз и достигли мы дна или нет. Мне кажется, кому как не нам не паниковать, потому что эта ситуация, очевидно, раздели разделится на два этапа. Первый — это карантин два-три месяца пусть четыре месяца, но это не приговор. И затем будет экономический кризис, это очевидно. Но тоже не, не космический, потому что после любого падения начинается рост, есть отложенный спрос, страны Европы не так сильно пострадают, как мы, потому что у них есть запас прочности, государство компенсирует часть зарплаты людям, которые объективно не могут выполнять свою работу из-за того, что не могут выйти из дома. То есть с точки зрения экономического кризиса вряд ли он будет таким глубоким, как кризис восьмого года или кризисы девяносто восьмом году, которые были у нас и в Азии, но будет точно, то есть нужно понимать, что мы говорим о перспективе, до конца года перспектива не радужная, но это не структурный кризис, это не затяжной кризис, это время, которое нужно пережить понимая, какие ресурсы у тебя есть. Нет ресурсов, все, всех, к сожалению, со всеми расстался, все заморозил, замер, оставил себе деньги или оставила деньги для того, чтобы начать снова, когда все это разморозится. Есть деньги, держишь команду и готовитесь просто к перезапуску в тот момент, когда все ограничения будут сняты. Поэтому в, с точки зрения нас, мы находимся во втором эшелоне, нам нет необходимости пересматривать ценности либо длительные стратегии. Но что мы пересматриваем, это краткосрочно, какой у нас был план на год, что нам нужно делать по-другому в текущей ситуации, и фокусируемся больше на среднесрочной перспективе. То есть, что мы делаем сейчас, плюс, что мы делаем на будущее, на следующие 2-3 месяца, для того, чтобы после окончания карантина сильно выйти. А вы вот Можно подробнее планировать... рассказать, что делаете сейчас? Нет, не могу. Вот это уже часть, которая является конфиденциальной. Потому что как раз об этом был мой следующий вопрос. Вот Действительно, на чем сфокусировано сегодня внимание, и ну, ваше как топ-менеджер да, компании, и что важно, на что важно обратить внимание там, в краткосрочной перспективе, через месяц, через два, при всей как бы, позитивной динамике и развитии вашего рынка. И как мы говорим о FMCG, это сегодня, так или иначе, все равно потребность номер один у потребителя, да, и спрос не изменится, или он отложенный. Но, тем не менее, да, то есть что... Ну, смотри, давай не будем говорить о стратегиях Red Bull, потому что, ну, это уже часть бизнес-стратегии компании, которая точно является конфиденциальной, но что, возвращаясь к твоему вопросу про коммуникации, в чем основная роль лидера, кроме пересмотра приоритетов, кроме пересмотра загрузки сотрудников, те, у которых изменились их рутинные обязанности, которые они больше не могут исполнять, я вижу такую свою большую задачу в том, чтобы наладить коммуникации, при которых сотрудники, которые теперь не видят друг друга, не являются командой, по-прежнему себя такой командой чувствуют. И для этого мы прямо вместе с нашим hr придумали целый, целую программу. У нас, как я говорила, есть Microsoft Teams, мы в нем сделали чат. Но для этого вам может подойти Viber, Telegram, любой чат, который у вас есть. И у нас разработан план коммуникации на каждую неделю. В пятницу я коммуницирую со своей командой. В четверг или в пятницу, во-первых, со мной коммуницируют мой руководитель и наша региональная команда gm то есть мы рассматриваем, какие у нас есть фокусы, что изменилось, какие есть основные mm -hmm. вводные из штаб-квартиры, затем я это транслирую своей команде, мы смотрим либо на текущую ситуацию, либо на какие-то изменения, обсуждаем основные сообщения, которые мы даем всей команде, и вот в понедельник у нас есть каждую неделю общекомандный кол, на котором с одной стороны апдейт и вот, чуть-чуть отойду в сторону, задача лидера на данном этапе, как я ее вижу, и вот я была на вебинаре Корн благодаря Тане Фурцевой, очень классный тоже был вебинар, они говорили следующее. Первое, что должен делать лидер, это встречаться с реальностью, то есть пояснять своим людям, какая реальность. Второе — это рисовать, какое будущее. И вот мы построили всю нашу коммуникацию вокруг этого, что происходит в стране и в Red Bull, что происходит на что мы фокусируемся в следующую неделю, две, три месяца. И вот на пересечении вот этого, что есть сейчас и что мы ждем в будущее, получается, у нас построена вся коммуникация. Ну и третий большой, третий большой кусок — это вовлекать сотрудников таким образом, чтобы они чувствовали, что мы находимся рядом. Мы как их руководители и мы как их коллеги. Но из такого смешного, вот у нас есть прям план коммуникации. я думаю, у многих есть, особенно если компания большая, и каждую неделю у нас челлендж. Первую неделю у нас был челлендж «Сфотографируй свое рабочее место». И прямо у нас люди в чате там голосуют. У нас выиграло рабочее место с совершенно потрясающим мопсом, который сидел за компьютером у нашего бухгалтера и что-то там княпал. На прошлой неделе у нас был спорт-челлендж. У нас есть атлеты, которые, соответственно, делают чемпионы мира, олимпийские чемпионы, которые сделали свои рутины домашние, то есть как заниматься спортом дома и у нас прям был такой баттл между финансами, IT и Хорикой, кто сделает круче повторить за атлетами упражнения. На этой неделе нужно что-то сделать с банкой Red Bull креативное, у нас есть пример, девушка сделала летающую тарелку с банкой Red Bull, и, соответственно, вовлеки свои креативные действия. Да? Но это такая часть, которая помогает, во-первых, всем, сидя дома, чувствовать, что мы находимся рядом, а во-вторых, заниматься вещами, которые отвлекают себя от вот этой угрюмой реальности. Мы сознательно решили не постить в этом чате ничего про коронавирус, имеется в виду ничего, там нашли вакцины, все умирают, либо наоборот все выживут, потому что очень много фейков, и точно мы не можем взять на себя ответственность за то, что это реальная информация. Поэтому чат используется для информирование, если необходимо, например, с 6 апреля у нас усилился карантин, есть инфографика, мы ее запустили в чат, вот, пожалуйста, с понедельника ведите себя аккуратно там, на улицах, не выходите больше двух, не бегайте в парках и так далее. Потом мы сделали онлайн-конференцию с медицинским директором Добробута, которая ответила на самые частые вопросы про коронавирус, то есть такой фактаж вместо того, чтобы нагнетать панику либо вселить, вселять ненужную надежду. И вот такие три вещи, вокруг которых строится коммуникация, что происходит сейчас в реальности, на что мы фокусируемся в ближайшее время. И фан, мы рядом, в любой момент, пожалуйста, обратитесь к нам, запостите свою фоточку, посмотрите, что происходит в рознице, покажите нам, чем вы занимаетесь сегодня. Вот это три вещи, вокруг которых мы сейчас строим всю коммуникацию в компании еще из полезного инструмента, я, кстати, очень рекомендую, мы сделали опрос очень простой в сервис-манке 5 вопросов, как вы относитесь к пандемии и ее последствиям, как вы относитесь к будущему компанию, своему будущему после карантина, как, насколько вы продуктивны в офисе, дома против офиса, как часто вы видитесь со своими коллегами на видеоконференции, потому что это важная часть того, чтобы чувствовать себя командой что мы можем еще сделать для того, чтобы облегчить ваши э, ваше ощущения. Да? И на основании этого теста мы каждую неделю делаем, у нас уже есть сравнительная таблица, мы прям видим, как люди все более позитивно смотрят в будущее и все более продуктивно на рабочем месте. Э, ну, плюс мы работаем над безопасностью, вот наконец-то заказали маски всем, всей компании, э, и стерилизаторы тоже, или септики, да, и тоже э, показываем, что, ребят, мы заботимся о том, чтобы вы дома чувствовали, Стоили себя безопасно. Вот Давай так. для наших гостей немножко еще расскажем про структуру компании. Сколько людей в украинском офисе, сколько сейчас из них работают на удаленно. Все ли удаленные или есть люди, которые все равно присутствуют в офисе? Вот Немножко о численности да, команды своей. Нас около ста, все работают удаленно. Это э, то, что мы приняли в первый же день карантина, когда это было в середине марта. Да, у нас, к сожалению, из-за законодательства есть необходимость частично части людей приезжать в офис, да, особенности домашнего, работа из дома, я вижу. Например, необходимо подписывать документы, к сожалению, потому что диджитализация у нас не везде наступила, у нас есть определенные платежные дни и процедуры, поэтому сегодня я в офисе, в частности понедельник — это офисный день, плюс если необходимо проводить несколько больших конференций тоже. Это в понедельник, в четверг, в пятницу я тоже приезжаю в офис, потому что, к сожалению, с моими детьми мы не можем договориться, чтобы они 3-4 часа выдерживали моих конфиколов. Поэтому тогда я прихожу сюда, но в целом работая из дома, мы организовали транспорт для людей таким образом, чтобы они подъезжали либо с коллегами в офис, либо брали такси за корпоративный счет, но наш посыл 99% времени, пожалуйста, не работайте. Есть торговый персонал, который все равно выезжает в поля, проверяет иногда точки с соблюдением всех норм безопасности, но в целом командировки запрещены, поездки запрещены, и мы не приветствуем полевые визиты, то есть все по телефону. А Скажи, пожалуйста, уже сейчас ты понимаешь, что часть сотрудников, возможно, можно будет оставить и дальше на удаленной форме сотрудничества, то есть поменяется ли у тебя процент людей, работающих в офисе, и которые мож, могут продолжить работать удаленно, или по мере окончания карантина вы вернетесь в привычный темп работы, как оцениваешь ситуацию? Мы точно вернемся в привычный э, темп работы. У нас есть возможность два дня из дома в месяц работать э, на обычной основе. Я, мы продолжим это делать, Ну, если будет комфортнее, увеличим, там, допустим, до четырех это количество. Но в целом не вижу необходимости менять. Очень многие говорят, что нам не хватает общения, нам не хватает работы в поле, нам не хватает чувства плеча и присутствия в офисе. Поэтому мы точно вернемся, ну, разве что пересмотрим чуть больше дней работы работа из дома, если это необходимо. Кстати, интересную статистику я прочитала буквально на днях, что Deloitte показал 67 процентов сотрудников хотят гибкий график и ну, гибкий найм, но при этом и с этой статистикой в принципе согласен и работодатель, но при этом сотрудники просят больше свободы взамен на результат. Ну и соответственно работодатель тоже готов дать свободу взамен на результат. Насколько у вас? Вот я услышала, что ты там два раза в день, два раза в неделю можно работать удаленно, что ценится в сотрудниках в первую очередь, то есть какие, какие, какие результаты от них требуются, да? какие KPI вы ставите, и что вы готовы отдать им взамен на свободу. Uh, ну, большинство наших ролей или сотрудников делают проектные uh, проекты, поэтому работа из дома uh, не совсем то, что uh, подходит для нашей работы, то mm -hmm. есть это не какое-то создание программ, когда тебе нужна тишина и покой, нет, это командная работа, они вовлекаются в работу между отделами, поэтому uh, для нас работа из дома или работа на удаленке в силу особенностей бизнеса не является вариантом, да, то есть не, не выход из ситуации. Когда мы говорим про то, что мы ожидаем от сотрудника, мы точно ожидаем результатов. У нас нет, как я, я знаю, в некоторых компаниях штрафуют за опоздание. У нас есть возможность переходить с 8 до 10 на работу, ну, соответственно, уходить тогда с работы с 5 до 7. У нас нет жесткого отслеживания графика, не было, и сейчас нет. И при работе из дома мы просим, чтобы ребята соблюдали график, но мы не просим людей по утрам там, писать плюсики в чат, типа, я пришел на работу, все, я здесь. Но просим быть все время на связи. И, в принципе, в принципе, Если тебе хочется работать из дома или необходимо, ты договариваешься со своим руководителем и все. Но характер работы такой, что работа из дома невозможна. Если только ты не… Даже если ты бухгалтер, все равно работа из дома невозможна, потому что у тебя документы. Поэтому в, в характере, просто в природе бизнеса не работа из дома. Работа на выезде – да, работа на проектах – да, работа в поле – да, но не работа из дома. Давай немножко о лидерской позиции поговорим. Ты как топ-менеджер компании, то есть э, коммуницируешь ту самую там, ситуацию неопределенности и при этом как бы сохраняешь спокойствие своих людей. Понятно, что у тебя как у лидера спокойствие уже должно быть по умолчанию, оптимизм по умолчанию встроенной функции. Аж, как ты поддерживаешь рабочий дух, здравый дух своих сотрудников? Что ты им говоришь? Как поддерживаешь, Какая у тебя с ними, какое у тебя с ними взаимодействие? Ты знаешь, тут такая особенность, опять же, нет универсального рецепта, мы все разные, я в том числе, и у меня очень высокая резистентность к стрессу. То есть я не стрессую до самого последнего момента, и, ну, знаешь, в случае пожаров, пожара, там, кто-то будет бежать, я буду спокойно вытаскивать из огня детей и котиков. Ну, такая, такая особенность, наверное, которая присуща просто как часть характера. Поэтому мне очень легко переживать этот период, мне очень легко не увлекаться эмоционально, эмоционально в панику. И э, э, мы, когда говорим об этом с командой, мы много говорим о том, как эмоционально не э, впасть в раздрай и расстройство, и у меня есть два таких совета, которые я услышала и которые я активно использую сама. Первый совет — это соблюдать рутину, максимально не отказываться от всего того, что у тебя было до этого. Ну, например, я встаю утром, если я дома, я надеваю офисную одежду, будь то костюм, либо какой-то более легкий вариант casual офисной одежды. Ну, на каблуках не хожу, сижу в тапочках, но тем не менее в в одежде, в которой я хожу в офис. В 9 часов я возле компьютера, это мой нормальный график. Я обязательно пью чашку кофе и банку Red Bull в определенное время, там одну до обеда, одну после обеда. То есть я соблюдаю все, все эти рутины. Это то, что рекомендуют психологи, то, что помогает не сойти с ума. То есть если вы любите читать, читайте. Если вы любите слушать музыку, работать под музыку, работайте. Если для вас важно разговаривать с людьми, назначайте встречи, мучайте их, но делайте видеоконференции для того, чтобы ваш день был расписан, uh, то есть соблюдать рутину. Второе, очень простой uh, совет, не читать новости. Ни до завтрака, ни после завтрака, как рекомендовали просоветские газеты, открывайте новости раз в день. Я открываю их вечером для того, чтобы посмотреть статистику по коронавирусу, когда она уже все собрана, и посмотреть, что было принято за день uh, государством, там, правительством, uh, Радой, как это может повлиять на бизнес. Все. Точка. Все остальное время я занимаюсь бизнесом, и это очень помогает, во-первых, не вовлекаться во все идиотские срачи, которые случаются во всех соцмедиа, помогает абсолютно не паниковать, потому что все идиотские решения, если они идиотские, быстро будут исправлены, зачем мне нервничать, они все равно поднимут собой и быстро исправят. Я подожду, пока исправят, и вечером уже посмотрю все разъяснения, как, как все это внедрять в жизнь. И вот эти две вещи очень помогают сохранять адекватность и и позитивный взгляд в будущее. И, кстати, я не разделяю оптимизм и позитив, для меня это одно и то же. Позитив — это тоже хорошее, все будет хорошо, точно так же работает, как э, э, добавочка «все будет хорошо, но не у всех». Знаешь, Все выживут, э, выживут но не все. Э, мы когда говорили с командой о стратегических направлениях, нашли три универсальные фразы, которые сейчас можно использовать. «Но не все», Выживут, но не все, откроются, но не все. Возможно, карантин закончится, sorry, но это не точно, карантин закончится, но это не точно, все будет хорошо, но это не точно, и возможно, да, то есть везде добавляешь возможно, и в принципе все. Сделайте продажи, возможно, все будет хорошо, возможно, ну и что, что с тебя взять? Так что высокой степени неопределенности используем высокую степень неопределенности, позитивно к ней относимся. Ой, как прекрасно. Скажи мне, пожалуйста, с точки зрения развития команды, если вы как бы позитивно относитесь к будущему да, и верите, что все будет хорошо, возможно, все будет хорошо, но не у всех, что планируете развивать с точки зрения софт-навыков и как вы считаете, что будет самым ценным для сотрудников, что нужно будет качать, может быть, даже в большей степени, на какие навыки нужно будет обратить внимание команде самостоятельно, может быть, что централизованно будете развивать, поделись, пожалуйста, в этом направлении? Мы сфокусировались, мы посмотрели soft skills и hard skills, мы сфокусировались на hard skills. У нас есть опытные сотрудники, которые давно проходили тренинги, у нас есть новые сотрудники, поэтому мы распланировали на следующие полтора-два месяца освежение данных, знаний, тренингов, плюс э, у нас много тренингов от HQ, которые кто-то проходил, кто-то не проходил, HQ, штаб-квартира, э, они тоже активизировались, потому что у них тоже мало работы теперь, э, неким управлять, поэтому они, значит, сразу типа давайте мы вам дадим сейчас ценность в рамках обучения, и у нас появилось, открылось много возможностей, мы теперь из них выбираем, но мы выбираем hard скиллы, чтобы люди были во все оружие к сезону, потому что для нас сезон начнется летом, да, и для нас не будет периода раскачки. Мы из модуля, допустим, из 10 баллов мы работаем на 5, мы сразу перейдем в 15. И вот подготовиться к этому моменту, чтобы люди были и обучены, и все административные вопросы закрыли, вся отчетность закрыта, и они просто стартанули в продаже, вот это наша цель. Поэтому мы выбрали хардскиллы, не Soft skills soft это моя команда, это то, как мы общаемся с людьми mm -hmm. нашими. Слушай, супер, на самом деле очень здорово. Знаешь, мне нравится, что вот этот вот здравый запал и оптимизм все-таки есть в тебе, и это, мне кажется, полезно для почти 200 участников, которые с нами с нас сейчас слушают, потому что действительно, как ты сказала, сегодня важно сохранять спокойствие, абстрагироваться от негативных новостей и отвечать за то, что ты можешь ответить, да, делай то, что можешь делать, и будет то, что будет. Мне кажется, это наша сегодняшняя жизненная кредо, да. Абсолютно. Мне кажется, это жизненная кредо Украины с момента ее основания. Не знаю, как с основания, но с 2008-го точно, да? Мне кажется, лучших стресс-менеджеров и кризис-менеджеров, чем в Украине, не найти по всему миру. Насколько мы уже научились адаптироваться ко всем сложным ситуациям. На самом деле, у меня вопросы уже исчерпаны, я бы с удовольствием перешла уже к вопросам нашей аудитории. И есть первые вопросы. Сейчас я перейду в чат. А вот я вижу, Мирослава задает. Мирослава, как поддерживаете такое спокойствие? Это врожденное. Наверное, частично да, частично приобретенное, без сомнения, вы не можете быть топ-менеджером, не являясь резистентным к внешним стрессам, иначе вы сойдете с ума. И если говорить о вот этой определенной толстокожести, которая наращивается, она, без сомнения, наращивается опытом в том числе. Ну, то есть врожденное оставим, да, это просто есть… Какая-то часть дара есть, да. Но, как и лидерство, есть врожденные, прирожденные таланты, э, но все развивается да, в той или иной степени. Может быть, если у вас нет талантов лидера в вы не станете гениальным лидером, но можете вполне стать хорошим лидером. Э, поэтому про спокойствие надо наращивать, надо понимать, что у вас это спокойствие вселяет. У каждого свое. Кто-то медитирует. Вот, например, мой муж медитирует, э, занимается йогой. Это не мое, не моя тема. Кто-то бегает, тоже не моя тема. Но, например, на меня действует физическая нагрузка, это ходьба, на меня действует смена смена активности, например, какой-то стресс в одном отделе, да, в одном функционале, пойду, поговорю там с маркетингом, у них все под контролем, успокоюсь, вот здесь у меня все под контролем, вернусь к тем, у кого стресс, и, значит, этим спокойствием буду их заражать. Либо переключиться, в принципе, на другую активность, почитать, что-то посмотреть, но вот из посмотреть я поняла, на меня очень плохо действуют теперешние современные модные сериалы, потому что они все очень нуарные, очень негативные, я не готова еще и в личной жизни смотреть только негатива. Еще что работает для меня, работает ныть. Но ныть не в компанию, а ныть своим подругам. У меня есть чат, он называется «Весенний Ной сейчас». Он меняется, был «Зимний Ной», «Осенний Ной». Сейчас он называется «Весенний Ной». И вот там мы ноем друг другу. Да? там Как много работы, как мы непродуктивны, как тяжело с детьми, когда все это закончится и так далее. Но когда мы поныли, кто-то поскидывал какие-то ссылочки, поговорили, сделали чатик, поделились какими-то сложностями, и все, появился какой-то план, как действовать дальше. Это то, что для меня работает. Еще работает сложные ситуации, психолог, естественно, когда ты с ним обсуждаешь какие-то сложности. И работает для меня еще моя подруга, у меня есть подруга Женя, которая я звоню, и она такой человек, который, в принципе, просто вообще никогда не складывает руки. То есть я ей звоню пожаловаться на жизнь, она мне сразу составляет план действий, я с ней начинаю спорить, и вот в этом споре я понимаю, что окей, все, я готова действовать, и после звонка с ней я начинаю сразу действовать. Всем кем? подруга Женя. Да, всем нужна подруга Женя, контакты сдам за деньги. Монетизация сейчас не лишней будет. Так что найдите, что работает для вас. Это может быть все, что угодно. Дышать, бегать, с кем-то, не знаю, бить грушу. К сожалению, вернее, к счастью, для каждого из нас что-то работает. Вопрос только в том, чтобы это найти. Но мы уже определили, что твоя медитация — это смена деятельности. Да. А, вот как раз и спрашивают, посоветуйте книгу для мотивации сотрудников. Оксана, давайте уточним, для мотивации сотрудников, чтобы не умереть, или для <смех> мотивации вам, для того, чтобы понимать, как мотивировать сотрудников. Если вам, то возьмите книгу «Сначала нарушите все правила». Там очень классно написано про Некоторые стереотипы, которые, соответственно, рушатся, исходя из исследований, которые провела компания Gallup, о том, что делают лучшие менеджеры. И второе, это читайте Саймона Синека, он красавчик, вот из бизнес-гуру, единственный, наверное, кого я уважаю, это он. Он очень живой, очень адекватный и очень человечный. Начни с вопроса, зачем, это его ключевое. Я надеюсь, что когда вернется наш офлайн, мы все-таки сможем его привести в Украину и дать возможность украинскому бизнесу услышать вживую эту легенду, это правда. А что читаете обычно? А Мирослав еще спрашивает, где работает Женя? Это можно узнать бесплатно или только за деньги? Женя работает юристом, и мне кажется, это тоже помогает очень общаться с финансистами и юристами. Они не очень эмоциональны, больше аналитичны и, соответственно, более, более склонны сохранять спокойствие, в отличие, например, от маркетинга и селзов. Но, опять же, это такая очень... Узагальна, господи, русский, украинский, английский, э, обобщенная, об, обобщенная мысль, да, люди разные, в разных отделах тоже разные работают. Вот Женя юрист, это очень помогает, потому что она супер логично и любая эмоция уже не заканчивается... Так, что мы делаем в этой ситуации? Ну, что-то делаем. Так, Что я читаю обычно? Вот Мирославе отвечу, потому что это мой любимый вопрос. Я не читаю бизнес-литературу, потому что она не развивает вас как личность. Она развивает какой-то скилл, навык, закрывает дыру, которая у вас есть в каких-то знаниях и умениях, навыках. Но она не развивает вас как личность. Как личность вас развивает только художественная литература. Ну, еще нон-фикшн-литература, которая психология история искусств которая просто расширяет горизонты вас как интеллектуала а, а вот художественная литература развивает вас как личность потому что развивает главное что у вас есть это эмпатия способность понять других людей а, это вот главное что я вижу главные, главная ценность литературы художественной а какие книжки читаешь вот ну, она... вот как раз художественные читы. Прямо сейчас, mm -hmm. ну, вот вчера я начала читать э, тетушка Хулия и Писака, это Льоса, Южная Америка, очень рекомендую, она очень позитивная, про кризис тоже, э, и, но при этом, вот в ключе латиноамериканского, они вообще никогда не унывают, у них там э, все умрут, но мы будем танцевать на костях, это прекрасная литература для того, чтобы получить э, максимум позитива. Э, Чита вчера закончила клуб любителей книг, и пирогов из картофельных очисток тоже очень рекомендую очень позитивная книга очень легко читается 200 страниц просто за три часа просто улетели Когда а, позитивная книга про кризис это уже о многом говорит ты знаешь я осознанно сейчас выбрала книги которые не ну, не Достоевский. Достоевского не буду пока открывать, потому что тяжело. Вот я читала украинского «Кинга» Макса Кидрука, и мне было тяжело. Я прям пыталась скорее его закончить, потому что вот такая нуарность, нагнетание, мрачные тона. Вот сейчас не то, что нужно. И сериалы поэтому тоже. Не, не могу выбрать какой-то комедийный пока что, поэтому перестала просто смотреть. Должен быть баланс. Баланс, много неопределенностей, много рисков, много возможностей свалиться в неизвестное в негатив. тогда в личной жизни только позитив, хорошие отношения с мужем, хорошие отношения с детьми, э хорошие книжки, никаких скандалов. то есть вот надо балансировать, по-другому никак не получится. Давай так, а вот все-таки тебя что-то выводит из себя. Скажи, где твои уязвимые? Сейчас место? вообще в принципе. Да. да, тупость человеческая меня выводит из себя но как бы а с этим можно бороться. Очень просто. Я блокирую людей, перестаю их читать в, соц... в соцсетях, unfriendly и, в общем, создаю позитивный мир вокруг себя. С сотрудниками, конечно, так невозможно, но, к счастью, отбор помогает не иметь тупых людей на борту. Поэтому я работаю только с эмоциями. То есть если у людей вдруг, у адекватных и вменяемых, хороших, которых мы набрали, вдруг сдают нервы, вот тут я, конечно, с ними работаю, общаюсь, то есть, ну, понимаешь, основная задача в любом случае э, отсюда давать позитив, от себя, подсказывать какие-то вещи, как не впадать в панику, но потом человек сам решает впадать или не впадать. Но, к счастью, в нашей компании у нас такой уровень сотрудников, что никто не впадает. Слушай, это на самом деле очень здорово, умение абстрагироваться от токсичных людей. Вот как раз здесь про людей еще спрашивают, планирует ли ваша компания выводить в период карантина новичков на вакансии, которые открыты сейчас, то есть будет ли… Только критичные вакансии, то есть если без вакансии невозможно функционирование компании, то да. Ну, из, из того, что мы видим, например, Digital Да мы точно будем брать, у нас как раз вакансия. А вот, например, полевой персонал нет. То есть смотреть будем, а офферы будем делать уже после карантина. Uh -huh. а готовитесь ли вы как-то к возможным повторениям пандемии, например, осень или весна, в том числе упаковка, логистика, процессы? Мы оптимисты, мы готовимся к тому, что это закончится и больше не будет повторяться, честно скажу. А с точки зрения упаковки, логистики процессов мы уже готовы, поэтому нам... Еще раз повторюсь, мы находимся в достаточно позитивной ситуации, потому что у нас производство одно в мире, оно находится в Альпах, оно супер-мега-современное, крутое, и так как уже очевидно в карантине не, не попадают в опасность грузопотоки, то, соответственно, для нас никаких рисков при повторении пандемии не будет, просто обрежем, обрежем все инвестиции и все, будем продавать, что продается. А, следующий вопрос от Юли Ермоленко, она у нас на самом деле активный слушатель уже третьего эфира, топ-менеджер компании ББК. Ее вопрос звучит так. Как вы планируете комиссионной торговой команде, исходя из сегодняшних реалий? Есть момент частичного понижения ЗП? У нас нет. Мы думаем над бонусами, потому что в силу объективных причин планы первого квартала не могли быть выполнены в связи с карантином. И э, мы только обсуждаем вопрос, как, как к этому подойти, да, то есть как реагировать на бонусы отдела продаж. Во втором квартале наш подход будет, мы будем ставить цели продаж только по месяцам, которые будут не карантинные, то есть карантин сняли, все, мы ставим цели и э, будем индексировать бонус, соответственно, на этот месяц, либо, например, его присоединять к следующему кварталу. Что касается понижения зарплаты, нет, мы не понижаем зарплаты, но, как я Сказала, у нас не очень большой не очень большая команда нас около 100 человек мы можем себе позволить полевой персонал держать на полную зарплату мы работаем просто немножко объясню мы работаем через нашего партнера это сан вот у них две с половиной тысячи торговых там больше вопросов конечно uh -huh. а как вы контролируете выполнение задач удаленных сотрудников это? Да. Значит, в принципе, подход в кризис следующий, меньше фокуса на контроле и том, чтобы контролировать, что ты вышел в 9 на работу, ты в 6 закончил, все ли ты сделал и так далее, больше фокуса на том, как я могу тебе помочь достичь твоих целей. То есть вот обсудить результаты, обсудить ожидаемые проекты. Мы используем активно Task Планер в Microsoft Teams, очень удобная штука, я знаю, многие используют Bittrex, еще что-то. Microsoft Планер идеальный. У меня статусы с каждым из сотрудников команды. Мы выписали еще три недели назад все наши задачи, и соответственно, мы добавляем, убираем, трекаем их производительность, смотрим презентации, пересматриваем проекты, и это очень удобно. Все идет в напоминание, то есть ты ничего его не упускаешь но мы так это и называем карантин статус то есть там задачи которые у нас поставлены на следующие два месяца отдельно есть длинный большой статус с э, бизнес-планирования в котором проекты вне карантинного периода то есть проекты долгосрочные мы отслеживаем но это статус раз в месяц происходит вот таким образом да? я в принципе не фанат контроля честно скажу но я понимаю что это зависит от бизнеса если вы не будете контролировать э, ну например сотрудников очень юных или не, не очень опытных, то естественно будет беда. В нашем случае все знают свою работу. Очень об, хорошо обученный персонал, который давно в компании, который знает свои задачи, которому у которого есть с которым мы работаем по нашей ценности. Это свобода и ответственность, freedom and responsibility. Мы даем много свободы воплощать свои идеи и проекты, но мы также даем мы просим за это нести ответственность. То есть вы как раз относитесь к тем 67% компаний, которые, с которых мы начали, где Делойт говорил о том, что компании готовы за свободу и результат дать ту самую вот свободу, да, демократию. Слушай, круто. Юля еще уточняет для понимания, какой процент заработной платы основной, а какой бонусной части. Юля, давайте мы это с вами отдельно обсудим. Просто есть какие-то вещи, которые я не готова озвучивать вслух на 200 человек. Простите. Поэтому, если есть вопрос, лучше списаться в LinkedIn, мы с вами, ну или в Facebook, и мы тогда пообщаемся. Да, кстати, Таня всегда дает возможность задать, задать вопросы ей лично и даже написать на личную ее почту. Я помню, как ты всегда заканчиваешь выступление на наших мероприятиях оплайновых. Надеюсь, что мы все-таки после карантина там еще встретимся. Будет ли меняться порядок работы, когда... Ситуация Ситуация выродниться мы вернемся на круги своя потому что бизнес алена задавала да этот вопрос у нас характер бизнеса в долгую не поменяется краткосрочно есть объективная реальность которым полевой сотрудники отдела продаж не могут выполнять свои функции все это мы пересмотрели поменяли распределились все есть новые рутины но потом мы вернемся потому что характер бизнеса и природа компании не меняется а ожидаете ли изменения потребительского отношения к вашей группе товара после карантина на фоне общей переоценки снижения покупательской способности? Готовите ли вы какой-то специальный пиар и рекламные кампании по этому поводу? Буду краткой, готовим. Ожидаем и готовим. На самом деле есть отличная. Будете знать все новости. Новых рекламных... Можно на мою странице тоже, я там тоже много новостей сообщаю. Есть отличное исследование компании Нильсон. Я не знаю, может быть, если к ним обратиться, они ими поделятся, потому что они любят продавать свои услуги. Так да, как моих клиенты, они с нами делятся. Они показывают, что происходит с потреблением категорий. И растут очень сильно категории домашней готовки. То есть все, что связано с мукой, маслом, полуфабрикаты, типа пельмени и так далее, все это очень выросло и очень упали любые другие продукты для потребления компании или группы напитки в том числе мы алкоголь тоже кстати не очень хорошо себя чувствуют любые закуски перекусы шоколады то есть все что себя побаловать и съесть на ходу все это нерелевантно и соответственно страдает и поэтому да конечно мы ожидаем что после выхода из кризиса в нашей части мира люди будут более бедными более осторожными и участие людей будет конечно отложенный спрос который у кого осталась зарплата в полной мере, которые ее по-прежнему получают, но теперь не тратят, потому что нет такого разнообразия развлечений. И все этих будет отложенный спрос. Но большинство людей, с того, что я видела, по-моему, 90% имеет э, запас прочности на один месяц и все. У этих людей, конечно, будет потребление только базовой корзины. Так как мы премиальные продукты в нашем сегменте, мы понимаем, что мы пострадаем. Но ну, слушайте, тут тоже это же не трагедия. Мы смотрим реальности в глаза. Да, мы пострадаем в этом году но в следующем году будет лучше так что я уже писала на своей странице наш год это 2021 мы к этому так и относимся а скажи пожалуйста мне еще тоже интересно вы всегда поддерживаете различные музыкальные танцевальные фестивали большие фестивали в силу того что наверняка они будут отменены на лето рассматриваете ли вы какие-то альтернативные площадки для промо или просто откладываете их до 21 года? И то и другое. Частично мы, естественно, сокращаем наши инвестиции для того, чтобы быть прибыльными, для того, чтобы сохранить ботом лайн в компании второе, мы смотрим на альтернативные форматы, которые появились. Но я предполагаю, что здесь не совсем целевая аудитория, Ну, например, появились онлайн-стримы, когда диджеи включают какую-то музычку в пятницу вечером, ты можешь под нее потанцевать. Появились онлайн-вечеринки, когда люди выпивают какой-то группой, маленькой, большой, средней. Вот мы смотрим на вот эти альтернативные варианты проявления бренда, потому что мы релевантны для любых вечеринок, мы все равно релевантны. Плюс мы смотрим Смотрим на то, что... В целом все, что люди делали вне дома, теперь происходит дома. Концерты дома, музыка дома, игра на инструментах дома, да? то есть вся вот эта музыкальная культурная часть там. Танцы дома, искусство дома. Я не знаю, вы подписаны на страничку из-за изоляции? Это очень смешно. Люди дома в домашних условиях пытаются скопировать шедевры художников. Это истерическая страничка. Она буквально появилась неделю назад. Там уже 200 тысяч подписчиков, огромный контент. Это очень смешно. И вот. Мне кажется, вот эта тема творчества дома, она очень благодатна. Дома можно много чего делать. И вот мы тоже смотрим, как использовать эту тему, да, как, как быть релевантным в, в этой ситуации, когда все сместилось домой. Ну, ты, здорово. А можешь еще раз, пожалуйста, повторить, как называется эта группа? Мне даже самой интересно зайти посмотреть. Изоизоляция одним словом. Uh -huh. uh, слушай, я могу, наверное, сбросить ссылочку сейчас, если получится, быстренько uh, открыть. Я могу одновременно отвечать на вопросы, я мультизадачная, и <laughs> искать ссылочку на группу. Сейчас сброшу. Так что можешь задавать дальше вопросы. Uh, вопросы, на самом деле, у нас в чате, uh, я так понимала, и исчерпались. Все, кто хотел, у нас уже спросили. Uh, уважаемые слушатели, есть ли у вас еще вопросы к Тане, потому что я сегодня осталась настолько довольна эфиром, потому что такое излучать позитив через даже экран монитора, Тань, мне кажется, что ты научилась, знаешь, uh, тому навыку, который сейчас очень сильно необходим, передавать энергию через интернет. <смех> <смех> Разгадка разгадана. В принципе, для того, чтобы передать через интернет, нужно позвонить Тане и пообщаться с ней. Так, вот нам еще ну, вот, вопрос. Ты знаешь, мне кажется, важная часть еще зарядить свою команду этим позитивом, то есть топ-менеджеров, потому что э, ты с ними, ну, я с ними на каждодневной основе связана, они понимают, что там лидер в адеквате, все хорошо, но дальше они транслируют сообщения о своей команде, и вот очень важно посмотреть, как твоя команда коммуницирует, поэтому, например, когда мы делаем этот созвон в понедельник, сначала я делала сама, потом мы договорились, каждый из... Э, функциональных топ-менеджеров презентуют фокусы или достижения в своей функции. Это буквально там 5-7 минут рассказать, что мы сделали такого прекрасного на прошлой неделе, какие у нас планы на эту неделю или на следующий месяц. Но при этом я чувствую, что у них позитивный порыв, позыв, что мы говорим в одном позитивном контексте, что мы все понимаем фокусы, и это видит остальная команда в том числе, что мы работаем как единое, единый организм с единым духом и единым позывом. Но опять же, мне очень повезло, у меня очень меняемая адекватная команда, которая очень разная, но при этом сохраняет абсолютное присутствие духа. Мы очень много ржем над текущей ситуацией, очень много постим мемов, смешных видео, очень много издеваемся друг на друга и стебем. То есть такая англосаксонская культура очень приветствуется, это здорово. Несколько вопросов нам форварднули, которые я как модератор упустила, э, исправляюсь. Геннадий спрашивает, добрый день, какие в вашей компании существуют мотивационные рычаги, не монетарные и монетарные, для развития талантов? Ну, монетарные понятно, во-первых, мы не считаем их мотивационными, это гигиенические факторы, есть зарплата, есть машина, есть компенсационный пакет, страховки и так далее. Ну, то есть это не мотивация, это просто то, на что люди приходят, либо не приходят в компанию. Немотивационные, вы знаете, я очень не люблю вот все эти, вернее, нематериальные, все эти там рассказы, мы делаем для людей то-то, там поставили пинг-понг, еще что-то. Я считаю, что лучший нематериальный мотиватор для компании — это правильная руководитель, будь то CEO, будь то CMO, CSO и так далее. Руководитель, на которого хочется работать, для которого хочется давать результат на которого хочется быть похожим, это то, что является самым главным мотивирующим нематериальным фактором. Если таких людей нет в команде, соответственно, что бы вы ни давали, какие бы пинг-понг столы ни стояли, какие бы супер крутые офисы у вас ни были, люди будут уходить, потому что люди приходят ради людей и остаются ради людей, а не ради каких-то плюшек, которых, которые им дают в офисе, поэтому... People Management — это, это основа корпоративной культуры у вас, правильно? Ну, правильные люди, да, правильные mm -hmm. люди. Uh, смотри, тут уже Дмитрий спрашивает, где найти вакансию в Digital, потому что на сайте вакансии сайта Red Bull они нашел. Есть, no, jobs.redbull.com, exactly. сейчас я напишу, и там просто надо выбрать страну, вернее, регион. Uh, и там все есть. Там висит вакансия, и uh, там все контакты есть. Так. Uh, да. Есть вопросы, видишь, Катя. не отпускают. Как бы вы себя мотивировали сохранять и развивать лидерские качества, если бы вас не вдохновляли собственники бизнеса, ваши руководители? Как раз оказалась такой ситуация, и ищу в кризис решения. Катя задает нам такой вопрос. Катя сподвигает меня на недипломатичные ответы. Uh, менять руководителя mm -hmm. да <laughs> Да, ну на самом деле нужно понимать либо вы пересидите руководителя он куда-то уйдет и вам дадут другого и что-то изменится либо ничего не изменится тогда ответ очевиден нет смысла работать с руководителем который вас не вдохновляет не вдохновляет у меня э, из у меня было около там 25 руководителей э, мне очень повезло у меня было Наверное, один, который не вдохновлял, но я работала в компании, у меня были задачи, которые меня очень мотивировали. Если нет мотивирующих коллег, мотивирующих задач, то, к сожалению, ничто не сможет вам компенсировать немотивирующего руководителя. Поэтому... Ну, ответ очевиден – надо менять руководителя, ну и в, в определенных случаях менять компанию. Можно попробовать перейти в другой отдел, так тоже может работать. Можно попробовать поговорить, но этот разговор тоже, если руководитель не очень, может закончиться в том числе вашим увольнением. Тут вам нужно оценить риски, насколько хочется работать в компании, насколько мотивирует ваши коллеги и команда, и насколько реально что-то изменить в плане вашего руководителя, подождать нового, либо сменить отдел. Таня, хочу зачитать благодарность, потому что не могу пройти мимо этого сообщения. Спасибо большое за интересную встречу. Среди рутинной инфо нашел для себя несколько алмазов, которые обязательно спасибо опробуем большое. в своей бизнесе. В конце концов, общее дело делаю. Ради таких отзывов, ради таких комментариев нам хочется встречаться чаще и чаще. Спасибо большое, Владимир, вам. Ну и спасибо, Таня, конечно, за вот твой оптимизм, силу духа, открытость. И, и вот... Вот тот глубокий оптимизм и позитив, который ты излучаешь, это очень-очень круто. Спасибо за интересную беседу, спасибо за искренность, спасибо за приятный опыт и, конечно, Таня, неймоверно надыхающая. Спасибо большое. Спасибо большое, Алена, что пригласила. Надеюсь, что э, этот заряд позитива поможет нам э, дожить до конца карантина но это не точно. Как мы все знаем, это универсальный ответ. Сохраняем и приумножаем оптимизм и позитив, и все получится. Но это не точно. Я <свят> тебе говорю, это заразительно, все эти три фразы. Спасибо тебе большое. Спасибо еще раз, Таня. Ребят, спасибо, спасибо за большое за интересные вопросы. Было очень здорово, я рада, что мы все понимаем, что в одной лодке, и мы все чувствуем, что выгребем. Возможно. Супер, супер. Ну, это возможно, да. Спасибо тебе большое. Было очень приятно и полезно, и по-человечески ценно пообщаться. Вот, вот тот самый People Management в деле. Спасибо огромное, Тань. Всем хорошего вечера и на всерэмусь. Пока-пока. Пока-пока, друзья. Я хочу напомнить еще, что мы тоже оптимисты, мы верим, что 27 мая мы сможем встретиться на нашей офлайн площадке People Management и, конечно, вас туда приглашаем. Спасибо всем, кто были с нами, спасибо за вопросы и до встречи в среду на новом эфире Live Talk People Management. Хорошего всем вечера!